Ну вот, начнем первый акт записи. Вот эта электричка идет в Москву. Но нам не туда. Это станция Снегири. Вот. Но ну, народ поедет значит, работать, а мы, тунияцы, лодыри, бездельники. Поедем сплавляться. По реке Большая Сестра. Вот лодка. А с кем мы поедем? С великим и ужасным Шварцем мы поедем. Он сейчас едет где-то в районе Нахабина, да. А я его здесь жду. Сяду к нему в электричку, в третий вагон, как водится у Дмитриевцев, но с конца. Потому что в Чисмене в так ближе потом сесть на какой нибудь такси и поехать на Большую Сестру. Неделю назад Нахабинка, которая впадает в Зеленкова в Истеру, Разлилась на 3 метра вверх и снесла кучу заборов Там были огромные водопады, с которых можно было прыгать Но мы это пропустили, я прямо облизывался там, ходил Мы с женой гуляли в субботу Но ничего, вроде сейчас тоже были большие дожди Так что будем надеяться Вот эта щука трехместная, в которой два человека нормально помещаются Здесь гидрокостюм, еда всякая И вот это вот то, что я сейчас примерю на грудь Ну, когда поплывем, я просто одену и буду снимать Точнее, когда пойдем, потому что плавает только говно, как говорят водники Вот, когда пойдем, вот, будем вот так Пока я прерываю съемку, продолжим, когда буду садиться в электричку. А вот и Шварц. Вот, смотрите, знакомьтесь. Дмитрий Шварц. Привет! Все записано, все идет под запись. Все эти все видят, все эти все помнят. Хорошо. Вот в общем вот так вот поедем сейчас до станции Чисмина, а пока чтобы заряд сохранился для порогов мы ее выключаем. Борщевик, опасная шняга, а что от нее происходит? От нее происходят ожоги, когда на солнышко падет. А. Понял, да ну воды действительно э, значительно меньше чем э, могло бы быть, да? А, то есть воды бывало до сюда, вот до этой, да? Вот прям вот до, до этой, правильно? Бу да. Бывало, Бу да? да? Но тем не менее воды воды есть, скажем так. Ну нет, есть... воды вчера было больше. Вчера было вот там все в воде и даже вон до той э, до той, вот в тот раз было вот та была в воде. А ну, это не было, Ну, ничего, нормально. Ну, нормально. Вон они, они палочки лежат. это может плюс 30 сантиметров. Плюс 30 сантиметров. Ну, ладно, знаешь, будет минус 30 сантиметров. А вот теперь основная часть маршрута. И вот Дмитрий Александрович в полном сборе. Алексей Владимирович надевает каску поверх... Поверх какого-то старинного ММБшного, по-моему, этого самого... Как его называют? Банданы, да, ММБшный? еще когда я ходил, вот, дальше я одеваю гидроперчатки, потому что я дикий мерзляк, ой, сказал матерное слово, эм, блин, извините, ребят, в общем, я дикий мерзляк, И садись, нет, ну всегда садусь, да, когда ты выключишь камеру, разгаду про мою студенту, а я. Ну я позже ее выключу сильно. Ой, ну, ты нет. сейчас сел на этот. А, ну не важно. Нет, я ага. Вот так, сидят, да? Ну типа того, да. Ну, Стой. Сейчас я тут. Нет, Да разъем. ладно. Все нормально. Готов? Да. Мы от него, да? С Богом! Разворот правильный, да? Правильный, да? так теперь надо вспомнить как вообще это делается я уже забыл Итак, так большая сестра я немножко ухожу от течения ага. Зря, да? вот так налево идем да и пересекаем струю сейчас будем вспоминать как это Ага, так, тут надо вспомнить, как не келяться при просто выплывании куда-то. Ну, между ними, да? Так. Ага, порядок, капитан. А. Я буду некоторое время забывать, что я не один. Ага. Да. Товарищ, вы же я не один, могу. могу поделиться. Так, сейчас будет и вперед, да, ага. отлично. Вот так и живем мы, профессора математики, преподаватели у студентов. Вот это и есть наша жизнь, студенты. Не верьте, что мы живем, чтобы вас учить. Это все брехня. Живем мы для того, чтобы сплавляться по рекам, даже если это происходит раз в год. Все остальное это так, ну как бы сопутствующее. Но это я пошутил, это был прогон. Для нас все важно. Вот. А по струе пойдем? А. А я просто вижу вон там Витлуга. Обходим до да, этот предмет. А, все уже да, уже обошли. А вот эту можно и прочесать. Ну, вообще, зашибись, по-моему, по крайней мере, скажем так. Воды вполне достаточно для очень веселого Но, вообще, отдыха. Очень, очень халявно. Пока, да. Ну, про нет, просто и будет. Ну, смотри. Тут глубина маленькая. Опа! <связь> <связь> Большая <связь> сестра. Лето 2020. Лето 2020 На-на-най, на-на-на, на на, -на, -на, -на, -на, -на, -на. Чермуха Пила. Пила! Нифига, да? Пила. Вот так вот просто. Стоит пила. Я не помню, была ли она год назад. Знаешь, это самое про историю против Ага. Прочую Где сада. пила? Да-да. Правильно я понимаю, что на в той а, Ну, да, наверное, да. Угу. Я потихоньку подправляю туда-сюда, туда-сюда. Так, тут, ну, наверное, сюда нужно... Не-не-не, я махнул. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стой. стой. Ага, я забыл, угу. что куда. Ну, наверное, в левую, да? Понятно. В Ага. Порядок, сэр. Так. Ага. Да, да. Это прям камни, да? Да, камни. Это марена, да? Мне Бояшина объяснял. Борис Сергеевич, на последнем видео, что вообще-то после такой теплой зимы э, часто наступает ледниковый период раз в 80 тысяч лет. Но идея в том, что на самом деле он наступает часто именно после... То есть, как бы, когда он наступает, он наступает после сверхтеплой зимы с вот таким западным ветром, опоясывающим почти всю землю. Но в этом году еще до Якутии только было. Ага. Вот, но уже как бы... Есть подозрение, что скоро наступит новый ледниковый период и все будет. Сразу. Главное, я... Сразу всей цивилизации. Главное. Выживет Главное, несколько. Парлы, да, не, а наоборот, я думаю, как круто будет там в июне. На лыжи кататься, да? Между Москвой и Ярославлем будет проходить граница. Так, давай слева от него. Ага. А тут теперь направо, да? Ну или. Ну, да, да. Можно, можно и ага. протаранить будет проходить граница вечных льдов просто, то есть в Москве на месяцок будет освобождаться, как сейчас где-нибудь на, об... на новой земле, а уже в Ярославле будет все время, так вот это направо, да, на левый, да, давай, Развернули. В принципе, да. Выбирай корму. И... Опа! Опа! Так... так приглас... Это трактор, Да, да, да, это... Соп, ага. Трактор, в смысле, дальше, да, под этим? Это трактор, но да, да, да, да. Я помню, что он почти сразу с по под берегам. Давай. Ага. Туда а, вроде несло, да, как бы, скорее? Так. Да. Так. Вот здесь, да, был этот трактор? От него всегда не осталось, по-моему. Да? да, его смыло водой. Так, ну под берег, Под берег, а там уже разбираемся, да? Ну, а там уходим, да. Угу. Мы тоже все обстали, можно отдохнуть. Да. Сейчас пойдем вот, но не поехали. А ты хочешь... Да. Не, нет, нет. Ты... Мы же... Да. Вот. А, ты хотел под веткой, нет? нет не а, хотел, но... впереди остатки старого моста. Да, да. Нет, нет, ты не выбрал дверь. Да. Да, да, да. да. Я, это, это я. Засмотрелся, наверное. на мост. Сейчас будет этот слив, да? да будет. Но, кстати, у нас он есть тоже. Зачем а, -а, -а. Да. А, -а, -а, а, По центру, да, берем? Да. О. Нормально, водичка так это самое. Освежительно. Хорошие яблочки освежают. проревел медведь. Ага. Ага. Так, справа, да, идем? Ага. Уйдем, на, на, на, нет, по центру давай. А, там еще камни. Ну ладно, сейчас. Попытаемся протол, протолкаться, ага, нормально. Что я правильно? речку, да, ну, она самая близкая от дачи. На разварке, я думаю, не а, ну было бы совсем да. мало, да? Там? Да. И там на каменке тоже, я не верю, что будет хорошо. А. Ну, наверное, мы идем налево и все. Ну да, я просто, просто катать не прижим, потому все красиво. Да. Лёш, пока не надо. Так Ничего вот, не делаем, да? У нас мало. Не вот я ссыкотный мужик, я бы, конечно, обходил. Нет, так сказать, что обходил, это означает сидеть сейчас. Ну, это да, это про, как сказать, продираться, да, с боком причем, да. Ох, какие тут пляжи да на одном из таких вот через пару часиков мы вкушаем обед ой так ну я бы считал что где идем справа да ну давай справа да нет здесь вот на самом деле струя отправила а да. угу. так вот, а вот это сам так так, это плотовая техника, если немножко подумать, то основное строение станет правильным выбором. Ага. Uh ага. -huh. Uh -huh. Ну, да, это метод, как выбрать проток. А, -а, а понятно, uh -huh. Uh -huh. Так, можно... Ой, пардон. Засмотрелся. Засмотрелся я. Так, что делаем? А? Успеем? Постараемся, да? Да. Ага. Ага, все. Порядок, да. Без проблем. Блин, пол жизни назад? Пол жизни назад? Это было как раз то время, когда все эти озорные отчеты, да, начались. То есть да, я с тех пор прожил половину жизни, еще столько, сколько до этого. Да, потому что мы плаваем половину тогда жизни. Да, да. Это круто. Это круто. Но когда-то, конечно, мы это делали каждый год по несколько раз. А теперь я вот первый раз за всю весну в июне вышел на половодье. И единственный раз явно. Ну, то есть, ну, я еще, конечно, Марину покатаю с детками по Истровскому водохранилищу. Что-то, Но... кстати, про Марину и детки. Я тут думал, что если мы в следующие выходные не поедем на дачу, то ходить в походе. Но Марина не плавает вот в таком режиме. Она только приехать на пляж и там полчасика, потому что у нее начинает все затекать страшно. Вот. Может, быть, не так и будет? А? У меня был следующий, примерно, план. Вот что проплыть фонари, но ну, там от конца свалок до водопада радостный. Ну, так, ну смотри, от вывода по мы, мы поймем, где угодно. А можно просто помели, наверное, аккуратненько. Ну вот здесь уже можно, наверное, разворачиваться. Да? Да не, мы на самом деле не умеем сейчас ездить далеко. Мы. Давай подумаю, потому что... Не, мы такие, мы стали как бы скорее... Вот мы на день любим погулять. Вот так вот вышел э, погулять просто в лес там с костерком. Это мы делаем, а э, с ночевкой как-то не... Это, да, я понимаю. Ну, не знаю, может быть, действительно, если сильно будет теплее... Ну, а сильно теплее будет да. В сентябре завтра, да. В общем, там есть разные моменты. Дни в неделю, на самом деле, очень мало. Эх, куча всяких планов. В общем, сложно сейчас выбираться. Я так для себя решил, что, видимо, до пенсии, до момента, когда все дети вырастут. Ну, а что, будет менее нет, я не буду востребован со стороны детей. Ага. Самая главная востребованность это именно деточка. Меня вчера Юра просто побил. Я пришел к Марине. Я говорю, Марина, можно я пойду завтра со шварцем? Марина отпустила. А Юра, как он узнал. На тебе, на тебе! Почему уходишь? Плохой папа, плохой, на тебе! И меня избил. Пять лет! Он ненавидит, когда я хоть куда-то уезжаю, хоть на два часа, это сразу просто, он меня сразу бьет. Смотри, как красиво, сколько впереди. Ну, собственно, ага. самый А? Самый булькотильный сердце, да? По центру, да? Да. Ага. Тут камушек немножко, ну ничего, да? <связывая> Опа. Опа. <связывая> вот. Приеду, да? и сейчас вот у меня как бы... Так, Рёд, ветхо. Давай слева. У меня сейчас вот ограничение это то, что Юра меня очень мало отпускает, именно Юра. Ну еще, в общем, ну в общем, но ну, как бы на самом деле. О, а это по-моему уже. А это мы так, ну, давай, мы чуть -чуть да. Так, давай ну, сюда. Сказать, назад, да? Назад, назад. Ага. Так, я взялся. Ты взялся. Так. Ой. Да, здесь вот эта юбка, она не дает вылезать хорошо. К сожалению, она иногда так делает, что ты просто уже вылез, и вдруг ты обнаруживаешь, что она на самом деле тебя перево... ну, переворачивает лодку уже. Так. А? А, есть обнос, да? Значит, все-таки кто-то ходил и не оставил следа. Ох, как тяжело. Похоже, уже мы налились водичкой. Яма, да? А Не, не было слышно, на самом деле. Водичка дает... Ой, так. Тут осторожно, да, надо ее спускать, чтобы она. Так, ну смотри, Л. Тут я бы тебе советовал садиться. Значит, я сейчас ее протащу, тебе бы советовал садиться с воды. Бобровые, да? Ой, опять. Ну ладно, меня запикает. Запикает. Стоп. Оператор он... запикает. Я, уверен, я полез? Стоп, да. Надеюсь, что он не успел. Не-не-не, ну не, не, тут Это все фигня. Мы там Здесь такое прыгнули и не думал. Ну да. В принципе, да. И для чего же тебе надо сориентир? Помнишь палатки ночью? И какой какой -то, какой -то. Нам все разговоры были про это. Так, центр, центр, лево, право, Дай центр. центр куда? Лево, наверное, было бы чуть лучше, ну ладно, Не может. Да, да, отлично, да? пофигу. Ага. Каменюку справа, да, понятно. Ух, какой камень красивый, а. Камень хороший. Настоящий камень. Вот так. Ну всё ладно. Я бы сказал, что это шаг. Если что-то давать козлическим воспоминаниям, то мы, в то бревно просли. Мы бы его стали продирать, да? Ну да, но если бы его А, ну, в принципе, да. Достали бы топор. Так, стоп, смотри. Не, ну пока радость, смотри. Обнос. обнос, да, но берег надо выбрать. Ты хочешь левый, стоп. да, чтобы дыньшит? Я у хочу... него. Давай правый. Правый спокойно. Да, подожди. Назад. А, ты вот так, ой, стой, чтоб я не, не кельнулся здесь, ага, так, ага, вспоминай, что тут вначале надо цеплять юбашку, юбашку. Нет, нет, ты еще не выцепился, такая она вот щука, такая щука, так, ага, а, так, так, так, так, стой, вот, вот, вот она вот так делает. Это ее типичная... Это, это фирменный ее прием. Щукинский фирменный прием. Так. Угу. Ну, просто через бревнучу. Кстати, оно очень свеже упавшее. Да, Очень-очень. Я думаю, что это бобры. Не, это, подмыв. это подмыв, да? Как красиво она, наверное, падала. Так, это, давай. Так, это у нас нос, давай сюда нос. Да. Сейчас, чуть-чуть, я еще заверну, чтобы вот так, чтобы это вот, стой, стой, стой, ага, сейчас, что попробуем прям перетащить, да, так, так, Ага. Отпускаю. КБ сталкер. КБ сталкер. Так. Ага. Так. Ты уже садись. Наверное, да? Оба. Кабы сталкер, кабы сталкер, Кабы не было зимы, А все время лето, Не видали тюрьмы Новогодней этой. Да, а помнишь, ой, стой. Я, я, зим... я не помню, зимой я целовал или нет. Я сочинил дурацкое стихотворение про эту зиму. Сейчас только надо вспоминать. Больше нет у нас зимы. И все время лето пристает. Нет, нет зимы у нас давно. А все время лето пристает. Теперь говно. Круглый год почти бы летом. Дальше еще несколько. Сейчас. Здравствуй, девушка Мороз. А, нет, подожди, следующий куплет. А, сейчас, подожди. А, здравствуй, дедушка Мороз. Где тебя носила... Снега не принес старый ты. Да, ну конечно, это все куплеты, они а перепевы из разных других песен. Так, сейчас еще. А, здравствуй, дедушка Мороз Вместо снега нам принес грозовые тучи. Так, потом что еще было? Сейчас. Какие-то еще были дразнилки в этом духе. Забыл, у меня записано штук 6 куплетов. Я их Диме Абраменко надевал, он даже что-то один седьмой сочинил, дополнительный. А, здравствуй, Дедушка Мороз. Горбатый на ты нам принес снежные лопаты. Ты нам принес снежные лопаты. В общем, и дальше в таком же духе. Но зима так и не. Ну, настала, конечно, на две недели, да. У нас практически было две недели такой. Вот серьезного снежного снежный покров Даже знаешь, что такое снежный покров. Считается если он был две недели, что он был? Ну, я, я не знаю, но воды скатались, катались. Ну это да. Я катался, я старался вообще всю зиму кататься. Я в начале декабря катался по искусственному снегу в Красногорске все время, как заведенный. Нет, я считаю, а? Ну да, но габо тоже, наверное, был норм, да, некоторое время. В январе удавалось все-таки кататься по. В январе удавалось кататься по просеке в радо ниже. Она была вся в снегу. Весь январь. Ну таком, но в снегу. А в феврале уже началось нормально. И на сотнях было все хорошо. Единственный полноценный выход в этом году был 100 км за один день, на самом деле. Такой вот, что прям совсем супер. Ну и 29 февраля был... ...на выход. Вот. О! Вот в этой деревеньке, вот в этом домике, буквально ближайшем, я там был один раз, живет Ирина Медведева, которая пишет книжки про Мировые закулисы, которые борются с где-то рождением Медведева и Шишова, они вот там вот собираются на этой дачке, я как-то у них был в гостях, и пишут книги с видом на большую сестру вот, вот в Борются они там за деторождение? А... Нет, это вот. Нет. Это нет. Потому что у Ирины Яковлевны умер муж. Соответственно, уже нет. Понятно. Вот. Ну вот, это собственно очень давно было. Может, кстати, у нее из этого. Из, из Фиана был. Ой, из Итефа. Физик из группы Морозова. Слушай. <связывая> а морозов, который морозов, который пример нашего возраста, который рыжий. Я <связывая> тоже помню, Не, не знаю. Нет, он там даже питал происходящей звездой. Рыжий Морозов? Да. А! Сейчас, подожди. Нет, нет, нет. Был Рыжий Миронов, который стал каким-то финансистом США. Закончил рэш. Нет, именно вот. А Морозов? Разные Но... математики. Рыжий Морозов. Подожди. У -у -у. Сейчас. А он не сын этого вот? Ну, это может быть. Главного. Морозова Алексея. Ну, ладно. Не помню. как но он тогда был маленький, когда я к ним ездил, он еще был маленький, то есть, скорее тогда, все-таки, сильно младше. Наверное, тогда не тот, да? А, меня старше, может, а нет, нет, это точно не сын, сто процентов. И не сам, потому что сам старше нас лет на 10-15. А! Ну да, то есть вместо сплошного порога, да? Ну, не, да не, ну у нас классные покатушки пятничные вообще. Да. На самом деле в одно удовольствие, правда? У нас еще будет классный обед на берегу реки. Да. Надеюсь, что не среди борщевиков. Ну, а то надо выберем место где-нибудь. Пообедаем. Я может даже сниму. Свитер после этого из-под гидрокостюма на оставшийся часто. Может быть. На это, не на асфальте, а, обычный, а, да Нет, ну Тряхнем стариной В том числе и в проявлении уважения К реке, да <турв _передуги> Ох, какие şeker, запахи вoologic? пошли Чувствуешь, да. то ли бадан это Ну, в общем, что-то сибирское <турв _передуги> Какая-то сибирская трава вот здесь хорошо несло вчера, позавчера. Тут было, да, было сильно веселее. можно ну, было, да. вчера нужно было это сделать, сделать. большой, круг. большой труп. Большой Круг. А, круг. А, я понял. Так, надо выгребаться. Ничего, да, нормально. Ну да, при такой скорости течения совершенно нормально. И кайфуем. Да, и здесь у нас, вот здесь приотбрасывает отбрасывали, Ага. дыма. какие-то бурбули, бурбуляторы. Ага. Нормесов, ой, бога, все так, ага. Я забыл, как там надо откореняться, чтобы не келяться при сильном грибке. Ага. Ага. Так. А вот теперь надо как-то и мимо мели, и не туда, да? А. а за ними там неплохо? А хер знает, я а думаю, вы... что не а очень, вы... очень вы... хорошо. Вы Лучше вы... здесь, вы... да. Так, а, вот в смысле, вот сюда, да? Ага. Забыл там, уже корму, вспомнил, как? Я уже забыл в какую сторону ее надо потягивать А, ну да. Ага. От препятствия, да? Да, да забывается все. Да. Ну на самом деле я думаю, что за два дня там сплава это все вспоминается, да, реально, если не за один день. Если река, ну была такая, ну жесткая, да? Быстро бы вспомнил, пару раз килялся помнил бы все. О, тоже сейчас принесли, смотри, бревна там на высоте полметра. О, у вечереет, и над озером летают утки. А утка улетела огромная. От кого синю большой цене. Я помню давно. Учили меня. Бочка. бочка, бочка, бочка. бочка. Сейчас будет киль через голову. О, залила нас. По самое серые не могу. О! О! Интересно. Это что это вдруг? Что это было? Так. Что, за ними сразу налево, да? Вот А я как бы ну типа вот проползти нет? Нет а... Или нахуй О смотри какие тут прям Одна а Другая <смех> Свежее все лежит, а? Ой, как хорошо тут. Как тут хорошо. Да, на берег выйдешь, там горши. Да, да. что мне каска сильно жмет, Я не знаю, это... это неправильно, да? Прям до головной боли. Видимо, ее можно как-то оттянуть, ну, да? Ну, можно немного... немножко обрелась. Ага. Можно попробовать. Так, и давай я пока по погребу, пока ничего нет. Посмотришь? Можно что с ней сделать. Нет, а я сейчас ничего не могу сделать. Не сапором же я буду резать. А вот смотри, может, ты подскажешь, что тут вот такая система. Нет, стоп, там за поворотом, Что-то есть, да. Да, это, пожалуй, надо пройти. Да. По струе и влево по струе А вон что-то. Видишь что-то? Впереди. Да. Да, вижу. Сам синк какой-то появился на горизонте. Кстати, дождь все ближе, да, судя по качеству. Бурлящую воду или, или место обеда? Нет, имею в виду место, в смысле, что, э, наверное, можно начинать выбирать место. Или Нет. еще проплым чуть-чуть. Нет, я бы с ним поплавал. Это вообще очень похоже на стандартное будет место. А, вот это, да? Ну ладно, поехали тогда. А, вот что они налево стоят вот на этом бережку, да? Ну Да. Ну да, мы вот, это для, для обеда. Стороны. Так, я знаю много мест, похоже, осторожно, что может быть завал. Ага. Сейчас, по-моему, есть завал. Давай-ка мы челимся. А, нет? Подожди. Ой, непонятно. Так, давай подумаем. Давай, я... давай аккуратненько проходим. Да. А... Там в этом печенье нет. Разворачиваемся, аккуратненько проходим. Ты, ты думаешь, ты... что мы пролезем под? Так, ну, ну или там проведем. Так, то есть ты считаешь, что можно попробовать, да? да. Держи, и берега. Я разборачиваюсь. Просто видишь, там течения нету, что тут завал идет. Да. Так. Я не очень понимаю, как тут, как мне с ней... И как мне... Ну ладно. Может, надо ли нам это, я не знаю, но... Давай будем, уже поздно, да. Уже поздно. Ты прошел, да? Так, стой. Мне нужно как-то... Жди. Угу, все. Прошел как на грани пола. Так. А это называется антистапель. Вот эта вся шняга, вот это все мокрая говнища, попавшая под страшный ливень и грозу, это мы собираем. Сейчас все это пойдет к нам в рюкзаки с водой. А это вот река, вот она. Вот здесь она делает такой изгиб. Здесь нужно раз, вот сюда. Как видишь, зеленую крышу, да, почти сразу можно парковаться. Это я помню, да, все правильно. А, ну, после каменки, каменка впадает. А вот, собственно, подъем, в который мы сейчас пойдем. Там наверху, наверное, по-мажорски просто позвоним жене, вызовем такси. То есть позвоним жене и по-мажорски вызовем такси. прям до дома. Да. На самом деле... 400 рублей плюс билет на электричку 200, плюс там 250, это уже почти тысяча, ну, 850. Так что экономия э, э, в более сложном пути будет весьма и весьма несущественная. Так что просто на такси. Блин, кто мог бы представить это себе, когда мы все начинали? Все было впервые и вновь. Мы строили лодки, и лодки звались, да? Вера, надежда, любовь. В общем, когда мы все это начинали, представить себе, что мы будем выбираться на такси с места антистапеля до дома, было, конечно, сложно. Мы не могли себе представить такого уровня мажорства. Вот. Но вот времена меняются, да и стоимость такси меняется. Все меняется. И вот теперь проси-не проси, а поедешь на такси. Если, конечно, оно сюда приедет, это мы еще посмотрим. Если что, пойдем как старинку на дорогу. Так, что идет дальше? Дальше идет еда. Дальше идут всякие причиндалы. А! -а, -а. Не, ну все-таки мы, наверное, все-таки что-то сожрали, да? Но... Или таки нет? Ну, почти все, что мы сожрали, было в этой самой. Так. А, водная снаряга. Так. Водную снарягу, наверное, я... Положу туда, где вода живет, где живет вода, в байдарку. Так, это все тоже в байдарку. Все, что очень мокрое, все в байдарку, все, что сухое, все в рюкзак. Очень простое правило. Так. Мокрое байдарку и рюкзак сливается легким. Да, да. Вот. Единственное, что я сразу промочу себе спину, когда я надену эту байдарку. Но тут уж ничего не поделаешь, видимо ничего с этим сделать не получится а может обратно надену гидрокуртку в общем надо думать но жопу не да нет жопу я не промочу если я один этот рюкзак а байдарку понесу как-нибудь на руках ну, надо окей. подумать нет. ну да ну, жопу придется мочить пожалуй что надо Тогда это надо будет одеть. По размышлению, что, что где-то там, после перебивания, закончить свой путь. Угу. Понятно. Значит, ты тоже пойдешь с одной да. обувью. Но сухой. Но сухой. Так, ну вот, рюкзачок может... Вот так. Теперь осталось байдарку собирать. Вот это как раз, наверное, будет интересно, да, всем посмотреть, как она собирается. Нет, нет, оно все сейчас записывается. Может быть, даже мы и успеем с существующим зарядом просто подняться на гору и все добить. То, что не так уж долго осталось, на самом деле, да? Мы сейчас свернем ее, сунем, я Нет, все... надеюсь, что мы сейчас за ты... да, да, вот ч... типа того. Тип того. Так, ну что? Ага. Значит, где низ, ты помнишь? Я это... Ближе к тебе. Это... Я ближе ко мне. Тебе. Тогда ты мало, а я много. Да? Потому что... Воздух пойдет... Да, у меня. Вот я ага. домотал почти до. Во! Слышите, шипит она, как змея. Байдарка-змея. Как, Кстати, как бы ты... А, ну ты не очень, да? Я, я думаю, как его сушить? Просто надуть и где-нибудь положить? И ждать трех дней хорошей погоды? Ну... Но... Но это... Да, вряд ли. Сейчас, где у нас этот самый хвост? Вот он. Все, процесс отлично идет а вот, и там. Угу. вот так вот мы бороздим просторы нашей родины Вон как красиво там вот есть какая вообще лепота. и вот тут вообще просто супер пассажиры какие-то Пассажиры не кусачки. Да. А а да. Кусаки. Кусаки саки. Какие-то слизни, слизники. Хотят стать пассажирами бойдорки. Ага. Странные комары, да? Не, не, необычные немножко. Говнори. Меня почему в таких выполняет исполняется как комары живут? Опа! Всяко не тащить. Да, лишнее. На самом деле несколько, может, сотен грамм. Уже. Так, ну что? Где-то мы этот самый солдат убежал. Вот, держу. А все, наверное. Теперь. Просто... <сос> Ой. Да, нифига, ладно? Да? Машка такая. Так, давай сейчас я беру синий. <с barrier> <сос> Все. Нет, а не, нет, ты прям вот так. Это чем? А вот так, она так как бы более... Ну хотя, не знаю. Фиг знает. Может и так. Может и так. Мне кажется, так будет лучше, хотя, возможно, и не... Угу. Так, вот эта спина. Так, сейчас... О, давай чуть-чуть она сейчас подписывает. Угу. Тяжелая, да? Не очень. Так, ну угу. Макрешка. Макреха. Какаха. Держи. Так, теперь поехали весла. Сюда грузить, первое это весла, <певеская> <певеская> так сказал чудак так, интересно, есть ли здесь связь? Ну, наверху точно есть. Если есть внизу, мы можем вызвать такси сейчас, да, через марину. Сейчас глянем. Потому что пока, я думаю, оно приедет там. Ну, да. Спасибо этому дому, спасибо этой реке. Спасибо этому ливню, который все видели в гробу. Кроме нас, Ну я тоже видел все эти дни его в гробу. Но сейчас мне он даже нравится, нет, тем, что он уже прошел. Нет, нет, нет, О, Они на, на... Да. поэтому мы смогли нормально открыть сезон. Да, да. О, Ну, кстати тоже в общем. Да. Неоднократно однократно видели, как это залито нафиг. Ох, как, ох, какое. Вообще Вот сейчас теперь надо попасть вот сюда. Тут надо перелезть через какой-нибудь забор. Я пока не вижу. Ну, просто придется как-то перелезать. И все. Мы с Дворниковым. А, ну, собственно, мы с тобой же тут были, да, с Дворниковым. А, да ты че? О, круто. Крутяк. Ну вот. Вот так и живем, вот так и живем, вот так и живем.